Всем привет, дорогие друзья! Сегодня еще одна идея по поводу новогоднего символа года, то есть это бычки. Я взяла обычные такие печеньки, они очень дешевые, тут даже некоторые расклеились, но это не важно. Так, желейные конфетки вот такие обычные, вообще любые, там с начинкой, можно без начинки, какие есть у вас. И три плитки шоколада. Шоколад поломаю на кусочки и растоплю в микроволновке. Приготовила еще немного арахиса, мне нужны тут половинки. И у меня были в наличии такие кукурузные рапочки. Они мне тоже пригодятся. Растапливаю короткими импульсами в микроволновке, либо можно на водяной бане. Печенье я отправлю в морозилку на несколько минут. Убираю из печенюшек весь крем. Шоколад растопила. Так. И теперь у меня вот такие палочки. Это палочки для кофе. Отмакаю палочку и сюда укладываю, и второй прижимаю. То же самое делаю с остальными печенками. Так как они у меня холодные, то и шоколад быстро схватывается. Вот такие получились печенюшки на палочке, на леденце похожи. Беру разноцветные мармеладки и мне необходимо отрезать некую часть, вот так. Это будет мордочка для будущих бычков. Вот что у меня получилось. На серединке сейчас с удовольствием съест мой сын. Будешь конфету? Давай. М -м -м. А у они обрезаны? На дело пойдут. Я уже орешки разложила по парам. Это будут рожки. Достаю печенье из морозилки. И беру печеньку, орешек омакиваю, хорошо надо обмакнуть шоколад, и надо чтобы оно схватилось, застыла Так, короче, надо повозиться сейчас. То же самое делаю с остальными. Сейчас попробую макнуть и вставить в шоколад. Ну, Застывают относительно быстро. Снова убираю в морозилку. Сразу из хлопьев подготовлю ушки примерно одинаковые. Вот такие. Будут уши. Шоколад перелила в высокий стакан. Так будет проще обмакивать печенку. И ушки подготовила. Также мне понадобится пеноплекс, куда я буду вставлять все. Раз. Все в кучку. Так, теперь беру печенку и обмакиваю. Ненужное. Шоколад нужно убрать. сразу нужно сделать ушки и мордашку и вставляю в пеноплекс сушиться как-то ушки надо придумать как бы за рожками должны быть, ну, как получается, и мордашку, носик. Готовое печенье в шоколаде я отправляю в холодильник. Мне понадобится краситель белый, черный и коричневый. И мне понадобится немного какао-масла для того, чтобы рисовать. Можно, в принципе, окрасить шоколад, часть шоколада белым, черным и коричневым, по желанию. Немного добавляю к черному красителю коричневому. И здесь отдельно я разведу белый. И теперь белым красителем рисую глазки. Чулочку. и пятнышки. Теперь с помощью черного красителя я нарисую носик, ротик и точечки сделаю глазки. То же самое со всеми остальными. Прикольно получилось. Идею как бы воплотила. С ушками какая-то проблема небольшая. Ну, в принципе, это такие мультяшные, выдуманные герои. Но на быков они похожи. По-моему, прикольно получилось. Но Дима пришел и сказал, прикольно, говорит, барашки. Как ни стараюсь сделать быков, они на быков не похожи. Ну все равно, это мои бычки. Такие прикольные. Мне нравится вот этот такой какой-то грустный. Прям глаз у него заплыл. Он. Глаз закрыл, гла гла что с ним случилось. Вот такой прям обидушка. Кому идея видео понравилась, вы можете заменять, что-то придумывать свое. Но как вариант разнообразие, порадовать детей. Они такое вообще очень сильно любят. Я боюсь, что все съедят за вечер. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.